с вами Андрюлик. Сегодня я проведу эксперимент, где сообщу в своей группе ВКонтакте и в историях в Инстаграме о том, что сегодня один бит будет стоить 50 рублей. Я уже подготовил самые ужасные биты, которые я просто мог написать и отправлю их заказчикам. После чего отправляем нормальные биты и мы посмотрим на их реакцию и я надеюсь, что это будет очень круто. Поэтому досмотрите ролик до конца, будет интересно. Ну а мы... Поехали! Для начала я опубликовал в группе ВКонтакте пост о том, что сегодня бит будет стоить 50 рублей Типа беру 5 человек, спешите, все такое И Первый заказчик мне написал 50 рублей Я такой, да, сегодня такая скидка Мы потом с ним поговорили еще про сведение, которое он мне заказывал я делаю сведения на заказ. У него возникли сомнения, и я ему написал то, что я просто видео снимаю. Я хочу доказать, что за 50 рублей реально крутые биты можно сделать. Короче, мы с ним обо всем договорились, и он сегодня уже ждет бит и свое сведение, которое вы можете заказать у меня в группе ВКонтакте. Я с ним сегодня созвонюсь и покажу ему бит в прямом эфире, и мы узнаем его реакцию. Для первого заказчика я уже подготовил ужаснейший бит, и давайте переместимся в Эйблтон и послушаем, как он звучит. Это самый ужасный бит который я вообще мог написать я написал для него тоже очень классный бит но его вы услышите когда мы с ним уже будем разговаривать поэтому смотрите дальше вторым заказчиком стал Twenty touch с которым мы делали совместный трек как раз и он мне написал то что ему интересно я такой какие будут пожелания он написал то что он хочет сделать бит похожий на моргенштерна черный папин там и я такой, окей, давай тогда вечером созвонимся и все ему покажу. Вот, ну мы созвонились и что из этого вышло, смотрите. Для второго заказчика я подготовил просто ужаснейший бит, но дело в том что я взял из крутого бита начало и потом просто сделал какую-то полную фигню. Поэтому давайте послушаем. Я думаю, он заценит. Как бы нормально, нормально, но потом. А -а -а -а -а -а. навалил я нормально поэтому давайте сейчас мы им позвоним и представим этот шедевр Ну прикольно да круто! Я тебе потом еще позвоню. Давайте тут включу, ты тут послушаешь, и мне скажешь реакцию, потом я тебе скину, <свист> и мы опять созвонимся. Я тебе еще один написал, ну так. Давай. <свист> Да я и не сомневался, на самом деле это был вот. пранк, вот. ты попал в видео, поэтому все супер. Ну все, но первый получше я считаю, он такой более дерзкий. Короче такой дропчик сделал как тебе uh, <с Scottish> uh, uh, uh, <служ Veterans> прикольно только прям а там uh, есть спокойные части где-нибудь но ну я могу сделать uh, сделай небольшие прям такие знаешь ямы ямы ямы именно все спасибо ладно это был пранк короче сейчас тебе нормальную версию включу ты что думаешь я реально могу написать такую How... фигню а, сейчас тебе включу нормальную версию <таспорт> все слушай слушай нормальную версию Ммм, я тоже что-то вот когда писал, первая прям вообще пушечка так залетела нормально. Второе вообще-то мне какое-то отвечаемо. Лучше бы ты мне не отвечал, кровь из-за шей полилась. На этом видеоролик подходит к концу Я надеюсь, что вам понравился данный формат Если же это так, тогда подпишитесь на мой канал Поставьте лайки Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, мой Инстаграм ВКонтакте, везде-везде-везде-везде-везде Распространите этот видеоролик повсюду Потому что он получился действительно годным Просто качественным, как мои песни Все абсолютно доедины Мои любимые песенки, они такие классные Просто послушайте все Я рад, что вы досмотрели этот ролик до конца Всем с... Всем спасибо за просмотр С вами был Андрюлик Всем пока!